Найдите ну, кровать. Так, э -э, думочка. Может об музыку еще послушал? Если, если одинаковый, это если я одинаковый, значит, если это. Туда, то самое тут тоже. Это тоже самое. Окей. О них ставим, например, например, тут светильник. Доставься светильник, вот. Ну как-то так.

И тут ставим этот микрофон, чтобы получше было зависывать, да, да. Микрофон. Это в тема, посадим на потому что плевать короче. Так, посмотрим другой чудо. Может это хоть постоит, моего его. Итак, потом еще вот это.

-то как панде как, как, как, какой-то столик это получше по-моему ну да вот теперь по-моему поставится нет или да или опять не поставится давай поставься не поже ставится здесь что же ставить ее или где мне ее ставить вот поставилась

mm <laughs>

На столик уж ты пока сидит, посмотри. И, И, И то а что? Если на вообще будет стоять, если я не знаю, ты сидят а или не сидят. Плохо обуздал. Ура! Шипы сиделки строить. Так что ты за такие сиделки не забыли? Ничего, бы я не раздержал.

Немножко. Так, короче. Итак, что мы будем делать? Мы будем делать плавки. Как еще там Будем поспим, может, может поспим? Может, может, лучше? Давай поспим. Че ночник выжил? Ну, короче, все, включаем. Включаем и спим.

Да, знаю, что спать можно только ночью. Я могу уже спать. Вс ⁇ Вроде... Проснулся, да? Так. Пойдем вниз. Пам. Пам. па па Типа, по-моему, мне лучше делать тут какие-то пытки. Да, лучше, по-моему, так

деревянные плиты? Я их не трогаю. Деревянная нажимая плита. Короче, давай. Я сейчас ему покажу, как пить. Итак, посмотрим. А, что делать? Может, это

М-м-м, нормальненько, может, друг, друг на друга их ставить. на улице сами. как у как и, и осталось.

у нас бассейн, например, будет бассейн, если бы не против. начинаться бассейн мой. Ну, давай, что бассейн, короче. Мне нужна вода. И, -и мне нужно еще кое-что. Мне еще нужно, мне еще нужно, нужно мне не нужно, а что мне нужно?

ещё нужно что-то такое например а вот что мне нужно И это все да а что ты еще хочешь Нет. это все вот держи вот отлично бассейн короче делаем короче вот так если он не хочет хочется делаем вот так делаем вот так

Глубина где-то сто, столько блоков. Потом ставим тут сбоку кое-что. Такая же глубина. Ставим вот это. Потом делаем вот тут. Делаем вот так.

Сделан. Вот

Да.

не стоит поставить не порядок

Стоять. Стоять. Это что?

какие-то не понимаю что такое на конца

короче, мы сейчас сделаем бассейн для кое-чего. Вот. смотрю, воду разолью. Только. Вроде, пару воды хватит. Потому уже можно. Думаю, пар... где-то много там где-то нужно. Где-то многовато Не него

что-то как-то

Да уж, обычный бедрохтый амур. Забираю, пожалуй, это заберу. И это тоже. Пожалуй, так будет лучше. Из этого всего.

недоработка.

Uh just got a stuff you got. I'm like the bad bug.

Так, пожалуй, тут все, по-моему, сделано уже. Типа, по-моему, еще нет. Я еще кое-что не доделал. Давайте. Опаные ножи там еще надо сделать кое-что. Что еще там кое-что? С этим каким-то кериандовым, может быть, керрианда Уже Новый год прошу.

Так, пожалуй, идем на улицу, потому что мне кое что надо делать. Это что? Скворец или еще? Мне кое что пороветьно. Вот, тут кое что. Украсть немножко надо. Это что? Вот это. Ставится. Нет воды, нет воды. Коблин, еще воду тут надо делать.

Оо. Короче, например, например, здесь зовнить себя за воды. Тут не дашь. Едь. Нафиг, нафиг. забрать надо воды. Не, просто чипы, чипы. Здесь чипы, чипы, Димани, подавайте говорили еще уровень. Ой, не да, уборка, больше муфура.

Ну вот, по по по по по заток. И легко убраться. Вот. Вот это сделать вот так. И все, стройка уберется. Да, спасибо. Это, понимаю. что я с этим делаю. Ужар вода. под этим должна быть вода. Поняли? То есть, под этим, да? Под

А вот не работает. Ну, честно, тут сломано, потому что я понял, я не понимаю, как это работает. Я тоже не понимаю. Короче, возьмите сами, писайте сами. Они потом не разбираются. Так. Маша, что это делает? Что-то, что они делают, не понимаю, ну пока что.

То там есть. Так. Телевизор. Кто это хочет что-то делать? Теперь что это делать? Это вообще ничего не делает. Это что скворечник? Это скворечник

его можно для себя начертать, но нет надея. Папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа,

есть или нет? Я зря это делаю. Так, короче, проработаем план. Делаем, пожалуйста, так.

Бэби, Бэби. Бэби, Бэйби. Точки-поночки, папа папа Точки-паночки, папа и папа. Точки-поночки, папа, папа. Почки-паночки. Что видит забор какой?

Как? Как? Может, тут как-то делается? Там ставится. А, Она вниз на потолок ставится, понял? Диван. О, уда, уда, да. Берим да, да. Берем диван. Не то, будет. Так, пожалуй. А что ты, по-моему, е ⁇ уже тут?

О, я там. Короче, диван поставим перед телевизором, чтобы и смотреть сюжек, и чтобы веселиться. Диван здесь поставим. Мы поставим тут диван. Не, вот здесь. Ну вот так. Тут. Мама.

Мама мия. Ну что там такое?

<свист> да. <свист> что-то это папа, папа, я Вот готовка какая. -то. А, котище. Тут канал не тут. Короче, пусть пока что так. Ну, все. Папа, па папа. Эм.

сигнализация что-то какая-то где что-то фигня какая-то сигнализация Уе, уе, е е е компьютер е е е е е

все-таки такой весь поставьте нет Он надо на чем-то ставить а на чем хм. так себе кор короче сейчас и так поставим компьютер где-то вот тут будет у нас столько и тут -то и нет вот здесь

короче в компьютер. нет здесь короче сан сан сан сан сан сан сан, -сан, -сан.

Ему уже насал, тал достал, посра подпал. Та-та-та-та-та-та. Сань, сань, сань, сань. Короче, где вот так? тих

Вот так. О да, о да, о да. Посидеть теперь. Компьютером. Бокс.